Что такое опыт? Опыт ⁇ это те знания, которые мы получили в результате убеждений. Мы начали делать, делать, делать. В итоге мы получили навыки. То есть навыки ⁇ это привычка. И та привычка, которая у вас есть, она сегодня дает вам те результаты, которые вы имеете. Например, вы привыкли делать некоторые действия для того чтобы получать столько денег сколько вы сегодня получаете боже смотрите она есть уже Ха, я не знала такая прелесть сейчас будет будут сейчас губы черные ежевичка моя любимая так вот те навыки которые у вас сегодня есть в отношениях вашим любимым человеком. Вы привыкли действовать так, так и так. В итоге вы имеете то, что вы имеете. Ваши отношения с ребенком, они тоже такие, какие есть, потому что вы привыкли делать так, так и так. Следовательно, ваш опыт, это когда-то, однажды, принятое решение поступать именно так, как вы поступаете. И... Результат мы имеем вот такой, какой имеем. Следовательно, на чем мы фокусируемся? На основании убеждений, на основании наших установок, которые нам дали папы, мамы, социум, мы сегодня имеем то, что имеем. Именно поэтому фокус играет большое значение. Фокус вашего внимания. На что вы фокусируетесь? И, конечно же, опыт многих тянет назад, у которых, у которых уже такой прожитый большой путь в жизни и поэтому не просто ломать себя ну, другими установками работать это очень сильно калашматит и ум и тело и поэтому ваша ответственность менять это или не менять а ближайший тренинг где вы Сможете поработать со своим фокусом. Будет под этим видео ссылочка. Я рекомендую зайти.